Уроки вежливости с ежиком и медвежонком. Книга из серии Первые знания с мультяшками. В этой замечательной книге жик и медвежонок расскажут малышу о вежливых словах, научат рисовать и прочитают забавные стихии. А еще ребенок сможет послушать песенку. девчонку подарки вручает. Спасибо, друзья! Приглашаю на чай! До свидания!